Всем доброго времени суток, с вами Каттамхали Сегодня, как обычно, показываю, рассказываю, как играть на корабле, какие модули ставить, да, какие таланты капитана выбирать И дабы не ошибиться в названии, это у нас французский крейсер прокачиваемый 10 уровня Сразу показываю модули В первом слот основное вооружение модификация 1 Второй слот система борьбы за живучесть модификация 1 Третий слот орудия главного калибра модификация 2 Ну в каких-то слотах еще можно что-то да, поставить По-другому подумать Но вот в третий слот я рекомендую обязательно ставить вот эту вот модификацию Потому что башни у этого крейсера очень и очень тугие Поворачиваются медленные При полной прокачке получаем почти 30 секунд То есть 28,4 что очень и очень много Даже больше, чем, наверное, у некоторых линкоров Поэтому этот показатель, ну, хотя бы вот до таких цифр надо подтягивать в четвертом слоте энергетическая установка модификация 1. В пятом слоте система маскировки модификация 1. И в заключительном слоте орудие главного калибра модификация 3. Да, что увеличивает скорость перезарядки главного калибра. Но опять же работает против нас. Это ухудшает скорость поворота орудия главного калибра. Ну если нам надо где-то в бою понимаем... Ну, заранее надо готовиться к стрельбе. Мы понимаем, с какой стороны будет от нас противник. Если нам надо разворачиваться, то есть заранее начинаем башни разворачивать, дабы не упускать там какие-то моменты, не терять времени, которое мы можем стрелять, и да, а то сидим и ждем полчаса, пока наши башни развернутся в другую сторону. Это, конечно, очень большой минус данного корабля. Из расходников у нас здесь очень богато. Ну, понятно, присутствует аварийная команда. Это у нас у всех кораблей также ремка. Ускорение перезарядки главного калибра очень... Полезный расходник, особенно в той ситуации, когда противник нам откровенно подставляет борт, и чтобы как можно больше нанести урона, ну, стараться надо, конечно, вот так противника подкараулить. То есть, борт подставили, мы врубили, обязательно включили ББшные снаряды. Врубаем ускорение перезарядки главного калибра И просто стараемся как можно быстрее уничтожить противника Ну, расходников этих у нас много Целых пять штук Поэтому не надо весь бой там экономить И стараться ждать определенного момента Потому что бывают ситуации К примеру, ну, видно или мы знаем Что вражеский линкор использовал аварийную команду Можно пожертвовать один расходник Врубить там, да, фугасы И попытаться, ну, чтобы как можно быстрее его поджечь то есть, ну, все-таки прям совсем уж экономить не надо, да, ждать вот момента, чтобы обязательно, а то можно так прождать и в итоге вообще ни разу этот расходник не использовать. Поэтому, ну, смотрим по ситуации. Также здесь присутствует, ну, в четвертом слоте на выбор, но я советую ставить, конечно, гидроакустический поиск, заградка, ну, постольку поскольку, она тем более не в каждом бою все-таки нужна, авианосцы, это я всегда говорю, что не в каждом бою попадается, поэтому обычно ПВО не прокачивай ни на каких кораблях. И в заключительном слоте здесь «Форсаж», с, то есть с этим расходником, максимальная скорость, если мне память не изменяет, ну, точно больше 41 узла получается. Теперь смотрим <coughs> Таланты капитана Ну, как и говорил, обязательно надо брать э, Талант на ускорение Поворота башен главного калибра Берем наводчик Здесь сразу у меня 4 таланта на первой ступеньке Также специалист подготовки Снаряжения взял Да, то, что здесь у нас идет прибавка То есть от минус 10% От времени перезарядка сразу Сколько получается Трех расходников в общем, ладно. Нет, только, только одного получается, да? Здесь у нас истребителя нет. Заградку мы не используем. То есть, на ускоренной перезарядке главного калибра. Также на первой ступеньке артиллерийская тревога. И из последних сил на второй ступеньке взрывотехник. На третьей ступеньке отчаянной. Ну и советую обязательно брать суперинтендант. Учитываем, что у нас здесь много расходников. Сразу прибавляется целых четыре штуки. И на... Четвертой ступеньки отличник артиллерии и мастер маскировки. Ну, маскировку я советую обязательно брать. Ну, почти на всех кораблях обычно я беру этот талант, кроме, наверное, что ПМК-шных линкоров. Там, потому что очков талантов не хватает, для ПМК-шных есть более важные таланты. В общем, отправляемся в бой. Попробую. Показать какую-то более-менее вменяемую игру, что, я извиняюсь, заранее не всегда получается. А то бываешь вот так что-нибудь болтаешь, рассказываешь, иногда упускаешь, так сказать, нить боя и делаешь какие-то иногда фатальные ошибки, что не позволяет показывать хорошие результаты. Ну, от этого... Никто не застрахован, даже хорошие игроки, да, когда бывает, могут тебе из 20 километров какой то там Ямато, ну или вообще, мало ли, там любой линкор влепить. А то бывает даже вот на том же, ну, на этом же, точнее, корабле, врубаешь форсаж, летишь там 40 с лишним узлов, думаешь, ну, фиг меня кто попадет там. А тут на при, прилетайте в Бортину бронебойные снаряды от какого-нибудь линкора. Не знаю, как люди умудряются первым же залпом брать правильное упреждение по этому кораблю, потому что вот, да, если вот так считать, ну мне кажется, раньше этого было меньше. Тем более какой бы хороший игрок не был, ну все равно, когда корабль идет очень быстро, тем более ты не знаешь, на полной скорости он идет, не на полной, поэтому я советую тоже не забывать это. Не только на маневре, то есть, да, доворачивать, отворачивать, но и скоростью Иногда просто достаточно немного сбавить скорость, чтобы противник промахнулся Ну, тем более на этом крейсере, учитывая, что когда мы идем под форсажем 40, там, с лишним узлов Я обычно рассчитываю, что все-таки первый залп противник промахнется то есть противник по нам стреляет, нам везет, ладно, ну не то что везет, в общем мы делаем все правильно, противник промахивается, и дабы усложнить ему жизнь, да, просто бац, поставили 3 четвертых или наполовину, ждем, то есть сделал противник следующий залп, мы опять взяли ускорились, противник опять залп сделал, мы, можно вообще, да, там, остановиться попробовать. Ну и обязательно все-таки не надо прям уж совсем откровенно, конечно, бортом идти. Делаем всегда небольшой какой-то угол в ту или иную сторону. Вот какой наглый авианосец тут. Если берстфорсажа, конечно, выдающихся каких-то ходовых характеристик у этого корабля нету. Ну, чуть-чуть выше среднего, я бы сказал так, скорость. А вот форсаж, конечно, очень сильно все меняет. Да? Он дает все-таки прибавку аж целых 20%. Там почти на 10 узлов скорость вырастает. Можно, конечно, на этом корабле в каких-то ситуациях и от рельефа поиграть. Баллистика более менее позволяет. Кстати, базовая дальность здесь неплохая, 19,1 километра. Что вроде выше, чем у большинства крейсеров на десятом уровне. Ну все, начинается сразу линкоры. Что наш, что вражеский. Играет от дистанции 20 километров. Сразу как там вон за острова в углу поперлись. В край карты. Всего по одному эсминцу, кстати, в бою. Кто точки будет захватывать? Дымой, на тебя маскировка отличная. Иди бери, иди бери точку. Вот, кстати, можно здесь сейчас по гендеру ББшками пострелять. фандера. Теперь в борт не получить. Но он там, я думаю, показания там Он перестрелился с нашим линкором. что, этот Гинденбург решил остановиться? Ну, все отворачивают, и я отворачиваю. В одиночку там куда-то давить, вперед лететь смысла нет. Ну вот, пожалуйста, ББшечка. Вижу не забываем, да, все-таки? Крейсер тяжелый. Бронебойные снаряды наносят неплохой урон. Так, здесь Петропавловск опасно. Как бы он по нам огонь не открыл. Можно даже в такой ситуации, пусть и далековато, но использовать ускоренную перезарядку. Попытаться по-быстренькому Гиндера добрать. Да, хочешь по-быстренькому добрать, а тут, блин. Вылетают какие-то тысячи. Так, по нам стреляет. Петропавловск вовремя я заметил. Борт убираем. Ну и переходим обратно на фугас. Гиндер, по-моему, замедлился. Ну, а сейчас на пределе дальности. До Петропавловска дальности. Теперь стрельбы не хватит. Но он там еще пятачок из гиндера вытащил. Да при этом не получив никаких повреждений... Уже удалось нанести 20 с лишним тысяч урона. А -а -а -а -а -а, и вот надо было пожар кому-то на меня повесить. Мог... Один пожар можно и потерпеть. Ничего страшного. Тем более, все ремки когда целые, даже на крейсере, и на линкоре я всегда говорю. Иногда можно и два пожара даже потерпеть. Не забываем, что пожар практически а а отхиливается полностью. В отличие, да, от, когда нам выбивает цитадель бронебойными снарядами. Так что пожар не надо никогда торопиться, прям сразу же там аварийку использовать. Попробую сейчас... Нет, пока фугасами. Чуть-чуть постреляем фугасами. Ну как-то нагло Петро Павлос. наверное, хочет носом выкатиться, думает, я сейчас танковать буду. Нет, все-таки подставляет борт, подставляет. Попробуем ускоренную перезарядку. Хотя бы парочку залпов бортины ему успеть. О, еще и пожар вешится. Ну все, противник борт убрал. Сразу можно обратно переходить на фугасы. Смысла ББшками стрелять в такую проекцию не вижу. Ну, давайте, нас тут целых трое скинулись. Ой, я Петропавловск, Петропавловск, блин, я сина. Все, извиняюсь, совсем. ну... Торпеды какие-то. По центру эсминецы их не прошел, что ли? Да нет, он вроде вон там. Это, может с авианосцем. Отпустили все-таки Ясина, отсветился, маскировка его спасает. Может, пока по нам никто не стреляет, а мы, мы еще и не светимся. Так ты куда у нас идешь? По-моему, задом вообще двигается. Так вот, засветился Ясина, Ясина, светись. Ну, в некоторых ситуациях можно, конечно, и носом тоже, ну. Но... Не, не, не очень часто. На <laughs> да, линкоры пробивают. Это вам не советские крейсера. Да, и тем более так пора, по-моему, ускоряться. Хилиться. Слишком близко я к противнику подъехал. А еще и Петропавлов. Сейчас под такой фокус попаду. И отсветиться возможности нету. По крайней мере, ушел. Слева меня стрелять не буду. Блин, не знаешь, кого добирать. По-моему, вот сейчас я отсветился. Так что можно все-таки отсветиться, развернуться. Аккуратненько. А то меня так точно доберут сейчас. Так что не буду стрелять. Давай, давай, давай, отсвечивайся. Там еще и фандра по мне бронебойками стреляет. Авианосец зараза отсветиться не даст сейчас. Нет, лучше фугасы, пока фугасы так еще есть. Ну, в принципе, весь дамаг, который я сейчас получил, я могу отхилить. Главное уйти в безопасное место успеть. Главное сейчас не стрелять, успеть развернуться, убрать борт. Блин, фандер тут почти фуловый. Так, ну борт худо-бедно убрать успел. Кто меня светит? Эсминец, что ли? Да нет, эсминцев нету. Кто-то точку захватывает. Что там за такой невидимый крейсер? Ну, вот сейчас посмотрим. Фандер промахнется, да? Смотрите, скорость 42 с лишним. Меня прям жестко так хотят в порт по-быстренькому отправить. Так, ну 60 тысяч уже накидал. По крайней мере, больше, чем я получил. Надо срочно отсвечиваться. Да что ж там за крейсер такой торпедный? И отсветиться он мне теперь не дает. Из тех, кого я вижу, меня никто светить не может. Давай, живи. Живи, ну, скорость, блин, да, вот на маневре скорость очень сильно, конечно, теряется. До хилки еще 50 секунд почти. Да то что ж там такой светит меня, зараза. По крейсерам, если посмотреть, вообще понять не могу. Заметность 13 километров. Еще и не стреляет при этом. Эсминец просто, я смотрю, он вообще там на другом фланге был. Неужели он так... Так быстро, ну не быстро, в принципе бой уже давно идет, да что ж и, и никак не отстает же, а? собака отвали от меня. Ну вроде из-под обстрела я по крайней мере ушел. Нет, кто-то еще вон стреляет, летит. Это просто безобразие какое-то. Вот бывает вот так и от маскировки не поиграешь. Светит тебя какая-то зараза, хоть ты тресни. Ладно, надо что такое. Ну, будем пробовать Петропавловска добирать. Ну, наверное, все-таки Симакадзе здесь. Что, ну, больше некому вот так меня светить. По мне сейчас вроде фокус, по крайней мере, такой жесткий прекратился. А, все, карта закончилась. Фандер, да ты особо не бойся. Ну, наверное, Симакадзе, вон, торпед, куча целая. Давай, разгоняйся, успеть иди проскочить, иди проскочить иди. это безобразие надо. По по ну, Фандер там сделал мне такой пробел, что я могу это пережить, но меня, блин, сейчас Гиндер доберет фугасами, у которого стоит, блин, зараза, это модуль на дальность, походу. Потому что очень далеко он бьет там. За 20 километров почти, да, он сейчас дальность была. Ну, сейчас последнюю хилку истрачу, и все. Мне деваться некуда, придется использовать аварийку. Убежать я не могу, так меня и продолжает светить. То есть вот ну, не повезло, вот так. Ничего не сделаешь Попался на фланге, блин Вот он, товарищ, блин Ааа, -а -а, только я думал, сейчас нырну в дымы Вот как он, находившись, да, вот здесь на фланге Ну, там, наверное, у нас было сильное преимущество Он решил этот фланг бросить и вот сюда припереться, блин Наверное, прошел, возможно, через центральную точку Захватил ее, кстати, что наши не захватывают-то, блин Клебер, ты куда попёрся? Иди, блин, точку бери. Вот никого нет, спокойно можно забирать. Да, вот, казалось бы, вот так. Один эсминец может испортить вам весь бой. Ну, ничего от этого не сделаешь. Никак, никто от этого не застрахован. То есть весь бой просто-напросто он мне не давал отсветиться. Вроде я пытался, пытался убежать, ну маскировка все-таки, конечно, у этого корабля не особо хорошая. Ну и нас на фланге, в принципе, было меньшинство. Кто-то у нас Демойн был. Он уже давно отправился в порт. Как раз тот, кто мог бы нам помочь против эсминца. У кого была РЛС, но он сыграл не очень правильно как, да? В такой ситуации надо было все вместе. Вот, отступать пожили подольше. Вот, как я побежал, как наш Линкорван, но ну, в итоге схватил пачку торпед там в бортину. У него был прочности там с 50 с лишним тысяч. Отправился в пор. Даже гидрокустику ни разу не успел использовать. Не, ну я просто поначалу не ожидал, что здесь Симакадзе. Потому я вот так вроде на мини-карту поглядываешь, я смотрю, он там светился, он где-то там. Ну единственное, ты не знаешь, когда он там последний раз светился. Хотя странно, как раз-таки Симокадзе, зря, мне кажется, тоже. Нафига ему было сюда переться? Там он столько кораблей идет. То есть кидаем торпеды навстречу по КД там, спайм, нет, зачем-то сюда приперся. Вот прям не дает мне это покоя. Всего 70 тысяч урона удалось нанести, конечно, это очень-очень мало. Ну, причем с пожарами как-то тоже не особо проколо. Всего, всего один пожар удалось повесить. Да, зато урон по самолетам. Почти 30 тысяч, при этом всего три сбитых. Что там за самолеты такие жирные? Ну, давайте уже заканчивайте бой. За, зато победа. Ну, такая победа, которая не приносит тебе никакого, в принципе, удовольствия и удовлетворения что когда не показал какие-то более-менее нормальные результаты Иногда даже про проиграть приятнее, если ты знаешь, что ты молодец Что ты бился за команду А так, ну победа и победа как-то И фиг с ним Ну где этот Симакадзе? Клибер, давай накажи его Глубинные бомбы за каким-то фигом раскидывает. Подводные лодки, по-моему, ни одной не обнаружено. Вон он, Симакадзе куда? Поперся на центр, блин в дымы. Ага, спасут тебя дымы. Салим, ну-ка, давай. Салим, что, у тебя ни одной РЛС-ки, что ли, не осталось? И Смоленск. Куда вы летите, блин? Все за авианосцем, авианосцем. Да и... Исминец идите уничтожайте, блин. Кремль фуловый. Вообще не... Вообще не единой царапины. Что у вас там на левом фланге? Война была, нет? Кадзе даже по Кремлю стреляет бронебойными снарядами Ну да, конечно, давай В борт еще там Куда-то выцеливай Оп, и сел на мельнин. Блин, проскочил Давай, Кремль, завали его Интересно, кто вперед его, авианосец уничтожит то с ПМК или он? Кинуть не успел. Ну, долго что-то загружается сейчас. Результаты-то все равно хоть какие-то, но мои, надо посмотреть. Так, восемь с половиной тысяч. Смотрим командный результат. Ну, что и ожидалось. Я нахожусь, ну, в принципе, в середине списка. Там почти 1600... Чистого опыта заработано, немного, конечно Ну, опять <смех> Буду жаловаться, что <смех> Не дал мне поиграть этот вражеский Симакадзе ну, Который, кстати, на третьем месте по опыту Во вражеской команде Ну, там, конечно, только один линкор, чего стоит Которому там 50 с лишним тысяч он залпом снял Торпедным одним Смотрим подробный отчет Ну, вот С пожарами пожары не проколи, Это учитывая, что фугасными 27 попаданий и всего один пожар. Ну, не, не густо, я бы сказал, как-то вообще. Да, ну, в принципе, геймплей вот примерно вот такой, как я сейчас и, <coughs> и показывал. То есть, стараемся... Не, по возможности, если есть какие-то, да, сложные рельефы, острова, можно где-то все таки дабы экономить расходники, опять же, тот, тот же, этот, какого там... Блин, Форсаж... Можно в каких-то ситуациях там постараться поиграть от рельефа, тем более дальность здесь неплохая, позволяет закидывать, да? Далеко там сколько? 19,1. Но все равно. Мне больше на этом корабле нравится играть вот так на открытой воде. То есть дали полный вперед, врубили форсаж, летим, настреливаем. То есть не забываем маневрировать. Но опять же, маневрировать так, потому что сами видели, при маневре скорость очень сильно теряется. Практически всю прибавку, которую нам дает форсаж, при маневре у нас забирает, То есть, да, там при маневре я что-то так одним глазом видел, 32 узла была. То есть, как раз примерно базовая там, ну, может, чуть больше она получается, То есть, если маневрируем, то не сильно, да, там слегка там довернули угол, изменили, но ну и как я говорил, не забываем играть скоростью, да, где-то чуть прибавили, чуть убавили, там можно даже остановиться, в какие-то моменты дать заднюю, особенно если перестрелка идет на более-менее дальней дистанции, тогда это будет еще сложнее. Если на коротке, на средней, конечно, это... Не скажу, что прям роли не сыграет, все равно в определенных моментах там противнику будет тяжелее по нам вести огонь. Но особенно на дальних дистанциях, там 15, 16, ну и на пределе дальности, вот те же 19 километров, тогда противнику будет еще труднее это сделать. И, ну, в принципе, если мы все делаем правильно, то с дальних дистанциях по нам вообще, в принципе, попадать не должны. Но это в теории, на практике иногда все бывает, конечно же. Иначе, не знаю, с чем это связано, вот, просто подозрительно, когда в полной скорости под форсажем к тебе первым же залпом прилетает, блин, прям по центру корабля, вот это очень, я скажу, подозрительно, не знаю, может быть, там есть какие-то эти, ну, запрещенные, да, модификации, там, читы вот эти... Может быть, не знаю, никогда этим не интересовался Особенно вот эта, да, там какая-то точка упреждения Потому что обычно ты идешь, когда на полном ходу Я все-таки рассчитываю, что тем более если противник стреляет с дальней дистанции Что он первый зал будет кидать мимо То есть упреждение рассчитать все-таки сложно При таких скоростях Но когда прям по центру тебе ложится первый зал, Ты сразу думаешь, ну понятно, походу у чувака что-то там Что-то у него не так с клиентом ну, вот как-то так. Всем спасибо за внимание. Не забываем подписываемся на канал. Кому понравилось, обязательно ставим понравилось. Всем удачи и до новых встреч. Пока-пока.